Айфоны имеют свойство тормозить, подвисать и лагать спустя определенный период после покупки. Всем привет и буквально через пару секунд расскажу тебе как ускорить абсолютно любой айфон менее чем за 5 секунд. Поехали! Brave Land Heroes – знаменитая пошаговая RPG-стратегия, теперь доступна и на мобильных устройствах. Возглавь армию, исследуй мир, сражайся с друзьями в онлайн-дуэлях, играй без подключения к сети и стань легендой в бесплатной игре Brave Land Heroes. Переходи по моей ссылке прямо сейчас в описании и получи крутой бонус! Удачи! Частая причина тормозов абсолютно любого iPhone – заполнение оперативной памяти, либо же ОЗУ, однако, немногие знают, что Apple прячет в своей мобильной операционной системе скрытые функции, которые оказываются весьма полезными. Чтобы ускорить твой iPhone под управлением iOS 11 и не только, необходимо на iPhone до модели 8 и 8 Plus зажать клавишу Power до появления ползунка, выключить и сразу же жмякнуть на кнопку «Домой». Держать последнюю клавишу нужно до тех пор, пока меню с выключением гаджета не закроется автоматически. Чтобы провернуть ту же манипуляцию на iPhone X, ну, зайти в настройки, основные, универсальный доступ и активировать функцию Ассистив Touch. Затем, вернувшись в параметры основных, мы спускаемся в самый низ и кликаем по пункту Выключить. После чего нажимаем на иконку с доступом к быстрым настройкам устройства и держим несколько секунд виртуальную клавишу Домой. Таким образом, девайс будет работать не то, чтобы быстрее, но плавнее и чуть лучше. Такие дела. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить еще больше крутого и полезного контента об Apple